всем привет, дорогие друзья, с вами я, Джоннис Доки, мой компаньон! Ааа, не смотри, не смотри, не смотри! Письку себе режет. Не подглядывай, аки маньяк! Это снова маньяк, снова супер плоский мир. И снова много ТНТ-шек. Удохни умри. Мы постараемся выжить все-таки максимально долго. О, да. Ребят, давайте создадим просто челлендж, кто выживет в мире из а в хардкорном Майнкрафте. Мне кажется, это не под силу никому. Но есть легенды. Ходят легенды, что это под силу двум Майнкрафте. Но их никто не видел, да? Не, их могут спокойно но их никто не знает. Но их никто не смотрит. ЧЕГО? Я ХОЧУ КОЖУ! Я ХОЧУ СОДРАТЬ снег! Кожу. КОЖУ! Я сейчас ТЕБЯ С КОЖУ С ТЕБЯ СОДРУ! А, кстати, во! Знаешь, что у меня есть? Да. С ножницы. О, это хорошо. Это очень хорошо, потому что, да. О. Нам просто не, невозможно их тут добыть. Так, кажется, слизней снова начинают атаковать деревню, и нам пора выдвигаться к следующей. тут все добыл? А! ЖЕНЯ, Я УМИРАЮ! Первую, первую, я вторую, я отсасываю. Второй, <связать> второй, я первый. Приятно, Сасуня. Он меня просто прижал к стенке, я чуть не умер. Прижал к стенке? <связать> да, беги туда. Я бегу. Ты не поворачивайся, а то тебя зажму. Зажопукусь? Да. Я, я, я ничего не вижу. Я не вижу наше обозримое будущее. <связать> <связать> Его нет. А да, потому что оно необозримое. А я вижу. Да. А мне шестянка. Хочешь прикол? Очень да. Ваня не ломай. <связь> У тебя такая запоздалая реакция. <связь> не, иди ко мне. Где? О, вижу. Кстати, Голема убивает, то там с него железо падает, но нам друг. А. Я думаю, не будем убивать Големов, потому что, ну, во-первых, жалко пацанчик. Блин, это, это же разграбляет. сграбляет. Наркоман церковный. Зато тут коровы есть, мы, мы можем задолжать. Даже... И ботиночки есть. Так, так как ты у нас самый голенький. Ай! На тебе ботиночки! Спасибо! Спасибо! Фона! Фаня! -а! Да, да. Дом! Это Danger, Danger! Тут толпа поклонников ко мне пришла! я вижу, я наблюдаю. Я люблю вас, фанаты. На тебя. И тебе люби, И тебе любви. Всем любви. Это роспись, роспись. Да, всем роспись. На хлебальник. Я еще одну деревню вижу. Где? Погнали. Ей-богу, мы какие-то кочевники. Нам... Давай мы найдем эти седла и будем на лошадях, Мы будем как татар-монголы. Да, это идеально, кстати было бы для нас. Этот спор... Когда говорят про кочевников, в первую очередь споминает татаро-монголы, да? Но у нас есть свои кочевники, от которых мы то... Тоже... Страта... Да, блин! Это наши казахи! Валь, иди сюда, короче. Иди в двухэтажную хату. Я тебе та... Сейчас кое-что дам! Не надеюсь, надеюсь, не люлей. Надеюсь, не люлей. Ваня, это тебе, это тебе. Туда. Туда смотри. Оу май. Оу май. Ну шапка у меня есть. И смотрите? смотри, что у меня еще есть. Неплохо, неплохо. Опа! И гнезь, ё-моё. И это. И вот это. Смотри, брат. Какая удача! Жестко, жёстко. жёстко. Все, это наша карта, да мы бронять будем? Не-не-не, нам не да. надо задержаться вообще от слова совсем. Да. Давай да. кровать хотя бы и сломать. Да, одну кровать возьми. В теории нам надо как-то помечать, что мы тут были. Ой, а чё... А это плавение, это не печка. А -а -а. Что за беспредел? Понял вот, поставь, а где, а где кровать? где кровать? Подожди, вот, я. Вот поставил... <свят> Не, я поставил кровать, она исчезла! Она у тебя в руке, чувак! Нет у меня е! <свят> Сейчас, подожди, я за другой кроватью. Блин, тут ну ладно. Я софлк Нужно железо. Нам надо колебу за замочить. Не надо, он, он, он Нам сильный. Нам надо. Он сильный, он тебя припьет. А он заржавеет, и мы его... Это, хок, хей, ло, ло. Давай мы сначала подождем, пока он там а, отдаст всю свою силу на нашу защиту. То есть, по, чтобы он со слизнями бился. А потом уже мы его в крысу. О, тут есть котел. А его, по идее, можно... А, Разогреть. Его можно разобрать, да, Его можно расплавить. Выйдя. Можно? Я думаю, да. Поруем котлы. Будем варить самогон. Блин, знаешь, в... в творческом режиме они кажутся такими безобидными эти слизнями. Да-да-да. Да-да-да. Потому что ложки медленно передвигаются, а тут оказывается они и так не та... Ты недооцениваешь мою мощь. На пути к светлому будущему. Светлому нефильтрованному. Где наше будущее, а? Вон я вижу право! Правее. Наше будущее. Один домик такой. Чи Две чистых карты. Да? Неплохо. Да. Ой, я нашел это. Я, я, луч, я дом лучника нашел. Мы теперь можем это лучника сделать. А это значит, что мы сможем фармить Когда Это надо вот этих двоих, которые там в центре, им, их привести надо. Не, вот когда сядем в какой-то определенной деревне, вполне можно себе. Ну, сделать. Ой! ты Шалел! А вот так, не хочешь? Картошка. А! Далв картавый. Лучники. Тут сразу лучник появился. Нам нужны палки, чтоб, э -э -э. <сист glaube> У меня. Давай ломать дерево да, тут меня тоже лучник. Есть. У меня есть. Тут тоже лучник. Да, я вижу ты, что ты хочешь. Дорогой, ты хочешь этого. <сист Moral> я вижу твои желания, да? <систыйульман> я вижу твои замурут. Сам, самое прикольное, что т... мы получается мы продаем им, им их же палки. Да, мы им продаем свои же деревья, можно сказать. Бизнес процветает. Да. Ой, хоть бы сейчас два лучника стало. Я короче выкачал из того все что мог. А если у него купить другой товар, то он восстановится? А у меня нету. Ничего. Ничего. Ну тогда подождать можно еще. Так, куда делся мой житель? Такой житель? Где лучник этот? Он сбежал. А ну? Это блин. Это дурак. Этот дурак. Это краситель. Это просто дурак. Вот он. Ой, я могу лук купить. Давай, короче, грабим деревню по полной. Не, мы, вот сейчас мы не грабим, мы сейчас с ними торгуемся. Ну, в смысле, дерев... ну, дерево наламываю. Наламываю их. <гулак> вот блин, Вы, вот, карач... вот это слизь, он мне сейчас торговлю такую сорвет. <гулак> сделку века просто. А! А! че... Господи! Остановите планету, я сойду! Ну это был рекорд, я тебе скажу так. <гулак> я не Чувствую, ожидал, что у меня в два тычка. А я сказал, что он это, это сорветную сделку. <гулак> блин, ну так все хорошо шло, так ровненько, господи. О, господи, господи, господи. Что же делать-то? Что же делать? -то? Что же делать? Да. Даже не знаю. Мы в полутора тысячах блоках от места Ладно, да, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Да. Я стопол. хочу посмотреть на Бум. Моя Мама, я хочу Бум. Бум. Я лечу. Я свой Кобум. С вами... О, я свой голову на солнце спасал, Я святой. С вами были я, святой. А ты сам себя видишь? А я нет. Я не видимый. компаньон Невик. Это был хороший летсплей. Ребята, И он пишите в комментарии, если у кого-то получится максимально долго прожить э, в, в таком, таком мире. мире. Да, попробуйте тоже. Нам просто интересно, как долго можно выживать в таком мире. О, тут, Всех тут, благ. тут пепел. Спасибо, умиротворение, до новых встреч. Всем, Всем пока. пока. Я не вижу взрыв.